Короче, ребята, времени мало. Elements Five пытался вставить логотипчик вот сюда. У меня есть такой файлик, он называется "Пирамиды и бизнес 2022". Но есть также и PDF, откуда, кстати, все эти логотипчики я взял, потому что все компании свежие. Но ну, как я тут этот скопирую, хренозное. Я вообще не вижу разделения. Это один файл. Такие слайды очень непривычные. И тут они не так выглядят, как в других местах. Ну, ладно, бог с ним. Короче, есть компания, которая очень жирно стартанула. Вот прям очень. То есть, денег вложено в Милане встреча. Лидером все пооплачивали. Не знаю, что там пооплачивали лидерам Имеется в виду, короче, сходняк был хороший. После таких компаний, как B2B, если вы помните, там ты покупаешь золотую цепочку, и тебе что-то каких-то 2-3 процента, может быть, 5% какой-то кэшбэк ежемесячно есть. То есть за год. Ты... Короче говоря, за год не за год, но, короче, то есть там длинный период ты возвращал. Здесь э вы покупаете диамант или этот, блин, мусанит Этот, колечко с камешком. И сразу же 20% кэшбэк. То есть сразу же. Вот. Вложились хорошо, жирно стартанули. <клев> По моим ощущениям, должна быть прям, прям до конца 23-го, а может до середины 24-го, может и дальше отработать. Соответственно, если будете строить сеть. Но здесь сразу говорю, это вам... <coughs> это не C-Global. Тут на бесплатке ничего не получится. То есть, если вы регистрируетесь, реферальная ссылка есть в описании под видео. Это я рекомендую сделать, зарегистрироваться бесплатно. Получите подарок в 20 баксов. И сможете халявные деньги без внесения чего, либо забрать когда? Абсолютно верно. 4 доллара в месяц умножьте на 12. Где-то через год, в конце 23-го, если совсем ничего не будете делать, 50 долларов должно капнуть. вот Это единственное, что здесь есть, такое бесплатное. вот На бесплатке денег вы не заработаете. Если не будете никого приглашать, здесь это не, не работает. А если будете приглашать на бесплатке, да, можно получать комиссионные, но опять-таки переливов тут тоже нету. Короче, по идее, вот эта вот серая полосочка это один слайд. Сейчас проверим. А камешек даймон, камешек мусанит. Тут что-то дальше объясняется. Кстати, я уже по этим слайдам бегал. По нами зарегистрировано, офисов должно быть 5. По-моему, если не ошибаюсь, Дубай и так дальше. Вот. М -м -м. Значит, в чем здесь плюсы? Если вы хотите кому-то сделать подарок, отличная тема. Купили колечко, подарили подружке, жене, любовнице, не знаю кому. А, значит, и в течение, соответственно, 5 месяцев полностью деньги вернулись. Это вам уже не... Хоть я и назвал слайд э, «Пирамиды и бизнес, но... Хе, хочу вам объяснить один момент. Десять лет назад была компания Zikreverts, которая, собственно, типа скоманула не потому, что там она захлебнулась в деньгах, в долгах, так скажем, да, и тормознула комиссия по ценным бумагам. Потом мне одна партнерша напомнила, что, оказывается, была еще компания Telixfree. Э, у Telixfree была звонилка Messenger, на тот момент вообще Viber еще никто не знал. В МЛМе умудрились такую штуку придумать. И то же самое, э, комиссия по ценным бумагам их тормознула и в обоих случаях деньги Но Поэтому, хоть многие компании стартуют как, стартуют как пирамидосины, но в бизнес они превращаются по двум причинам. Первое, их не смогли, короче говоря, тормознуть, остановить всякие комиссии по ценным бумагам. Это раз. А второе, они вышли просто на прибыльность. Хотя я не догоняю, как можно выйти на прибыльность в драгоценных вот этих штуках. Ну, наверное, здесь маржа 10 иксов сверху там. В принципе, так оно раньше и говорилось. Вот. Хорошая новость здесь все в крипте, поэтому банковские счета уже никто никому не заблокирует. Вот. Значит, с 1 по 4 квартал 23 года Европа, Дубай, Латинская Америка, Азия, Африка и Австралия. Вот, в первых двух кварталах 23-го, хотя они уже работают, я не знаю, почему тут написано Лаунж, distribution программы». Интересно, на каком языке написано программы, это не английский язык. Вот... Ну, а в первом квартале 23-го, это типа еще официального запуска, наверное, не было, я не знаю. Едем дальше. Короче, по слайдам я уже проходился. Если вы раз в неделю забираете, это 3%. Если раз в месяц забираете, это 0... Это 17% в месяц. А, что такое кешбэк? А, тут в день 0,4%, тут 0,56%. То есть выгоднее кэшбэк снимать только раз в месяц. Это по даймонду, а по муссониту так вообще 30% в месяц. То есть там закидывая 100-500 тысяч баксов за 90 дней почти все возвращаете. Но переливов здесь не будет сразу говорю, поэтому параллельно, если вы решили что-то в Elements 5 там занести, чтобы приобрести себе всякие драгоценные камешки, параллельно в C-Global рекомендую хотя бы на бесплатку зайти, Лучше 2 минуты тратить на просмотр рекламы, чтобы через 60 дней получить подарочные пакеты. И если, не дай бог, вы кого-то подпишете в СИК, и он будет смотреть 60 дней рекламу, то когда ему подарят этот рекламный пакет, 5 штук, вам 12,5 долларов упадет. Я считаю, нет никакого греха. Причем, Элементс 5 не единственная компания. Еще йола, я чуть попозже прорекламирую, у них там тоже есть а-ля Instagram, YouTube, можно размещать всякий свой контент и раскручиваться за счет сетевиков, вот. То есть это вот три темы, где либо вы получаете какой-то подарок, либо можете трафик оттуда убрать халявный, рекламируя свои какие-то вещи. По всему миру рассылаются эти штуки, колечки, камешки. Я так понимаю, они вот так вот выглядят, вот в таком размере. Вот. Uh, вроде как утверждается, что купи на 100 долларов или больше, получи подарок стоимостью в районе 1000 баксов. Очень интересно, что бы это значило. Можете проверить, я пока еще ничего себе не заказывал. Uh, uh, сделайте повторную покупку в первых два месяца и примите посылочку «второй подарок». Короче, подарки здесь дарят, особенно если вы заносите какую-то сумму денег, чтобы что-то приобрести. Вот здесь показывается, как на руках выглядят колечки. Вот. Ну и как обычно, я надеюсь, они приготовились к ДОС-атакам, хакерским атакам, потому что такие компании кукловодам интересны. Тут есть какой-то прикол за 10 баксов. Может быть, это годовое обслуживание вашего личного кабинета, кто его знает. Ну и ступенчатый маркетинг, где вы на старте получаете при обороте в 300 долларов вы 5-процентник, потом 6 на 1000 баксов 7 максимум-то 18% с маркетинга. Вот, едем дальше. Ну, тут уже идет некая, некая промо. Три человека по десятке зелени пригласили. Плюс ко всему, что по маркетингу платится еще штука баксов премия. Вот. И так далее. Поэтому, а, это сейчас, надо будет сюда картинку вставить, это Elements 5. Все компании стартанули летом 22-го, ну или в начале лета, кто-то может в начале года. А, в любом случае, будем наблюдать... В середине 23-го, как у кого идут дела. Вот, потому что все заявляют, что у нас бизнес, у нас все серьезно. У нас регистрации, легальность, РПР троллевали. Вот и поглядим, кто, какой менеджмент, как справился со своими задачами. Лайки и комменты. Реферальная ссылка на YOLA, Elements5 и C-Global. Везде зарегистрировались бесплатно, где-то получаете денежные подарки небольшие, где-то можно рекламировать свою какую-то тему и получать трафик. Соответственно, про Elements 5 сейчас рассказал, про остальные расскажу в следующих видео.